Просто, блин, мне заполонили личку, что мне сделал Демастер, вообще про батл. Поэтому начнем с вами постепенно. Вот, для начала, всем еще раз привет. Стимул пишет классный батл, спасибо. Всем, короче, привет, кто откуда, особенно тем, кто из ВЛГ. Вот, потому что начну я с ВЛГ и новостей про ВЛГ. А, первое, кто в Волгограде, кто в Волжском, такая информация. Скоро, совсем скоро, может быть, даже сегодня будет опубликована регистрация на пятый, пятый сезон Трущоба Батла, где будет призовой фонд 50 тысяч рублей. Поэтому, если ты пиздатый рэпер, короче, то ты придешь участвовать на пятый сезон Трущоба Батла, чтобы выиграть полтинник, всех размотать. Причем это будет один из самых интересных сезонов. Мы придумали там много фишек. Ну, не то чтобы я, там в основном организация, очень хорошая, которая придумала очень много крутых фишечек. Поэтому, если ты рэпер, если ты с ВЛГ, приходи на пятый сезон, потому что он будет крутой, а для Волгограда 50 тысяч, кто живет в ВЛГ знает, что 50 тысяч рублей это пиздец, поэтому заработай на рэпе в Волгограде, придя на учебу и получим полтосик. Далее, что еще про Волгоград, кто в группе есть, короче, ну или, или кто видел на странице, я писал по поводу встречи, а встреча будет не 29-го, 29-го, к сожалению, у меня не получится, будет встреча 30-го, 30, -го, 30 -го сентября, а, место встречи это, Значит, кто в Волгограде, кто в волжском знает, это будет воскресенье, воскресенье 30 сентября, а, Европа Сити Молл. А, остановка ЦПКО, все знают такой ебаный комплекс вот этот вот, как он, блять, ебать, короче, ну все знают Европу Сити Мол. центр, остановка ЦПКО, встречаемся там в 5, 5 часов, 5 часов вечера мы встречаемся с вами у Европы Сити Мол. А, и, соответственно, решим дальше, что делать. Не знаю, будем ли с кем-нибудь бухать, если хотите забухать, в принципе, можем забухать, но это вечером. Вообще, планировал я без алкоголя. Это не какая-то фан-встреча, не относитесь так к этому, земляки, кто придет. Вот. Потому что, ну, это просто встреча с земляками, просто увидимся, потусим, все классно, без лишнего там пафоса, фанатства и прочего, и прочего. Просто встретимся и круто пообщаемся. Поэтому, если ты с Тесловского или с ВЛГИ, ты свободен в воскресенье в 5 часов вечера, тебе не хрен делать, подъезжай к мол и там увидимся сохрани трансу трансу сохраню ради тебя ах так дальше начнем с батла с браги потому что мне часто писали но ну, не часто дохуя писали когда вышел батл типа блядь чувак тебя засудили М -м -м -м. какие плохие судьи как они могли нет а не засудили ничего там блядь не было засуженного я считаю что справедливо проебал этот батл вот я честно даже не помню Панчлайнов Браги, мало помню своих панчлайнов, потому что батл уже был давно. Расскажу, что помню. Объясню, почему я проебал. А, все, ну, наверное, видели, кто, тем более, сейчас смотрит в инстаграме, тот момент про хуй место ноги и вот этот вот кусочек. Короче, на время подготовки я, когда писал всю вот эту вот поеботу, я дико волновался. Этот момент, наверное, я скинул, ну, блин... Людям 20-30 просто мне говорили, чувак, оставляй, оставляй, это будет круто. Я, короче, не хотел оставлять, потому что, блядь, я <coughs> дико очковал. Я думал, что это не зайдет, я думал, что это полное говно. В итоге я оставил этот момент. А, я выхожу, ну, уже батл идет с браги, то есть я начинаю первым, я читаю первый раунд и все время думаю вот этом вот а, моменте в тексте, вот, в середине второго раунда, который был про хвост ноги, цапли и прочее. Там, сейчас уже не вспомню даже. Вот, и... А, Италий, комментарий, закрепи номер карты. А как закрепить, Вик? Привет, рэпер из Гор. привет. А как закрепить? Вик, скажи мне. Вик, я не шарю. Как дела? Да, отлично. Сейчас Вик все сделает и продолжим. Привет, привет всем. Просто никогда не кого не просили деньги. Запрос на участие в вашем доме. Ебать, ты соска мне пишет. Ебать, спасибо. Спасибо. О, да, привет наши пиздаты беседы. Привет, привет, беседы. Короче, и из-за этого момента я вот читаю первый раунд, и у меня в башке, короче, блять, убрать его или нет, зайдет он или не зайдет, потому что мне с одной стороны казалось, что это полное какое-то дерьмо, потому что я так раньше не писал, ну вообще не пробовал такие ходы и думал так, блять оставлять это дерьмо или не оставлять это дерьмо. В итоге, я уже читаю второй раунд, и там даже видно, как я такой, а, какая там подводка была а, на все, что способен твой креатив, это выдавать фразы, что у тебя хуй место ноги. И я такой немножко замираю, такой думаю, блядь, похуй, была не была, типа, ну уже надо читать. Вот, там одна маньяк, и дальше идет этот кусок, он заходит, все классно, все заебись. И я такой, знаете, такой, знаете, про себя такой выдыхаю, типа, фу, все заебись, все. Он зашел, все классно. И стою и такой, блять, и меня начинает вол... и я начинаю трястись еще сильнее. Потому что, блядь, он зашел, я так встаю, такой, блядь, он зашел, он, короче, зашел. И весь третий раунд, блять, который я забыл, я думал, блять, этот момент зашел. Меня начало, короче, после второго еще сильнее трясти. И я стою такой, бля, я на видео на себя смотрю, какой-то весь, блядь, кружный, нахуй. Куда-то постоянно поворачиваюсь, куда-то смотрю. Но по мне было видно, что я а, до этого момента был вообще не живой в батле. То есть, просто, ну вот такой чувак вышел с каким-то текстом, я реально его подавал вот так: вот на автомате, особенно первый раунд. Я его подавал еле как. Ну, короче, дико это смотрелось неуверенно, и как будто я был не живой. Но когда закончился этот момент, как ни странно, я должен был выдохнуть, я вроде как выдохнул, у меня стало еще больше калашматить. Но если бы я не проебал батл браги и не использовал этот момент, я бы не выиграл батл с бою. Потому что там я уже не парился, и все заходило охуенно. Это ты где? Это я в небольшом таком, что это, блядь, кафе, шашлычка, короче, небольшое что-то около дома, где можно сесть. Что, Димас, ты тебе сказал после Мерзиса, <orsun> <swords> С кем следующий батл, ребят, я не буду говорить. С кем следующий батл. Ой. Сейчас пять сек я закреплю. Читай, читай, я не могу сто раз писать одно и то Сейчас, Вик, пять Сейчас все сделаем. Супер. Нахрен ты мне нужен тут руки или стимул. комментариях вот поэтому кстати я когда еще на батле с браги стоял я текст браги даже не слушал половину там были какие-то угарные моменты все что я больше всего запомнил это был момент с гитарой Надо было что вот. так что всем привет привет еще раз в как от зданий еще раз кстати по волгограду кто только пришел стартует пятый сезон трущоба батла на который ты обязан прийти, если ты крутой чувак, и можешь всех разнести, и ты разнесешь, и можешь выиграть. Э, э, э, блядь, Стимул заебал. Короче, мы... Пизду, блять, он пишет про номер ка. Стимул как. мы прикрепили. Да, да. А, Че я говорил, стимул, сука. Прийти, короче, на пятый сезон Трущоба батла, и всех разъебать уям. Поэтому приходи, потому что заявки будут уже приниматься вот прям на днях. Дальше, 30 сентября, воскресенье, Последнее воскресенье Великого Сентября. В Волгограде наконец стало холодно, и этому очень рад, потому что меня заебала дикая волгоградская жара. Короче, 30 сентября в 5 часов вечера на Европе City Mall остановка ЦПКО у главного входа. Кто с Волгограда, я еще, ну, естественно, в Инстаграме и в группе это напишу. Кто с Волгограда, с Волжского может приехать, приезжайте, это не какая-то фан-встреча, мы просто увидимся, нормально потусим, пообщаемся с земляками. Поэтому, кто свободен, приезжайте. И да, у меня там номер карты. Кому не жалко, можете донести. Вот. Поэтому батл с Браги, вернемся к нему, Вот. я проебал. Поэтому не нужно писать, что блядь, засудили нечестное судейство. Кстати, судейство, наверное, второго этапа мне, наверное, больше всего понравилось. Ну, я имею в виду про свой батл. Вот. Ну, в третьем, конечно, тоже все клево. Мне очень понравилось, как судил топор. Вот, многие батлы, тем более, которые сейчас выходят Ну, соответственно, терапс Терапс, поскольку на опыте, он тоже очень хорошо судил Вот, насчет PLC такого сказать не могу Потому что, ну, пока я Мало информативности видел Не то, что он плохой судья, мне просто Ну, как-то такое Вот, еще охуенно судил Джубили Джубили молодец Он охуенно судит И сейчас скажу, кто еще Кто еще классно судил А, ну, естественно, Хайт Хайт, Хайт, Хайт молодец да, спасибо, спасибо, Пускин. я просто Ты случайно тыкнул пальцем, да, я, не, я просто хотел прочитать комментарии, и в итоге все ушло. Спасибо, спасибо всем. Вот, это что касается баттла с Браги, поэтому не нужно писать, блять, засудили, та, та та та та та нет, Браги выиграл, потому что элементарно Браги не подавал текста на автомате каком-то, у Браги был вайп, серьезно, вайп, который меня самого заряжал. А, блядь, я там стою просто какой-то потерянный школьник, которого, блядь, бегают глаза, который, блядь, боится вот этого, блядь, баного своего куска текста нахрен. Вот. Честно, я думал, это не зайдет. Вот, серьезно. Я думал, это будет жесткий провиз второго раунда. Блять. И в итоге все получилось наоборот. Но это круто. Вот. Ты там с кем отдыхаешь, с Олеси? Нет, со мной. Дедилда. Чика дедилд да. Вот. А, дальше. А, и насчет батла с Браги. Вот то, что я это попробовал, то, в принципе, могло выиграть батл с Витя Бови. Причем Витя Бови сделал охуеннейший свой батл. Вот, ну, на данный момент. Это, блядь, Витя третьим раундом был очень крут. Я писал уже в Твиттере, что справедливый счет батла был бы 2-1. Действительно, за такой батл дико обидно, что Витя Бови не получил один балл. Потому что по итогу финал ему может не хватить одного балла, чтобы пройти. Ну, предположим, если бы, если Витя Бови еще дальше начнет выигрывать, а, и а, у него да, до финала да, может да. не хватить там одного балла. И в итоге он не пройдет финал. И типа, блядь, будет дико обидно. Поэтому я считаю, что было бы справедливо, чтобы это было 2-1. Но поскольку судьи голосуют каждый по отдельности, каждый, да, отдельно смотрит батл, каждый за своим мнением выдает карточку, получается 3-0. Но Витя Буви сделал. Охуенный батл и охуенный третий раунд, поэтому это на данный момент любимый мой батл с моим участием и один из любимых батлов на да. Сердечко мне и молодец бой. Это очень круто сделал, потому что 20 минуток и Виталия Витя прям жезай в душе. Вот. Что касательно, кстати, этого батла, нам всем интересно про Димас, что там было. А, расскажу постепенно, когда я приехал на батл, я туда приехал с другом одним из Питера, Который самый стущевый, это Александр Волков. Можете посмотреть, батлы чекнуть. Мы с ним подходим к 17.03. Вот, там, соответственно, все собираются. Я вижу Витя Боби, то есть здорово. Мы с ним там обсуждали, по-моему, кто первый будет начинать. Я вижу, прогоняю текст, скажу, ухожу в голове, что-то там курю, я вижу, как подъезжает Димас, и Витя Боби с ним говорит. Я такой, хм, как-то подозрительно. Но я этому не придал значение. Я придал этому значение уже на батле, когда я увидел, напротив меня, соответственно, стоит Витя Боби. А, и недалеко от него стоит Димас, смотрит на меня и улыбается. Я такой, М -м -м, сейчас что-то будет, короче. Вот, ну и когда Витя уже начал цитировать мои старые строчки на Батле с Костей, соответственно, я их закончил, я их повторил, потому что, ну, блядь, в чем была ошибка Нрейжа тогда на Батле, Ну, надо свои старые строчки повторять, чувак, типа, ну раз ты пизданул что-то, шутку там, серьезно ты это имел в виду, блядь, чувак, повторяй их, потому что, ну какого хрена? Вот, соответственно, я повторил старые строчки, подошел Демастер, сказал мне не улыбайся, я такой, ну, типа, окей. Вот. Ну, никак это меня не подавило. Я не считаю, что это какой-то хороший ход был со стороны Вити, причем, ну, такое. Ну, Вити, естественно, рассчитывал просто, что я их не повторю. Не повторю эти строчки, но в итоге, блядь, повторил. Или он думал, это как-то меня заденет, что я буду там это более какой-то нервный там или еще что-то. Ну, короче, такой себе ход. Поэтому мне сам этот момент не особо понравился, ну, со стороны тактики Вити, но он был яркий зато. Как Алфавит судит. А, алфавит, кстати, алфавит неплохо, да. Бови выходом Димасте себе только минус сделал. Это в плюс зашел. Ну, я бы не оценил этот момент в плане батла, что это какой-то, ну, мой плюс. Ну, то есть, если бы Вити Бови как-то по-другому это обыграл, предположим. Ну, то есть, был бы какой-то панчлайн дальше. Даже если я повторяю эти слова, если бы он это дальше как-то обыграл, был бы какой-то панчлайн, как, например, с 20 минутками, вот, то был бы пиздато. А так, ну, он просто сказал, типа, у тебя мокрые тусы, а потом переключился на тайгер. Вот. Поэтому как-то такое было. Давай чокнемся, я тоже пью. Давай, братка. Давай. Ты будешь еще... Да, блин, давай. Она а не Почему кофе? Династ? По-моему, Витя Бови объяснил. Да-да-да, кофе. Что, да-да-да, кофе? Чай? Я же говорю, кофе. А ты переспрашиваешь, говорю, да-да-да, кофе. А сейчас давайте почитаем, что вы там пишете. Почему Династ? А после батла с тобой разговаривал? Нет, он не разговаривал со мной после батла. Мне кажется, ему было просто похуй на меня. Он просто вышел, Витя Бови его попросил сказать, он вышел, сказал. И Димасте было поебать на меня. Поэтому зачем ему со мной говорить? Ему просто было похуй. Фокси он помогает на батлах, Фокси мотивирует. Ну, с текстами, то есть он не помогает. Лучшие твои раунды против Майлса. Это вопрос лучший. Если лучше против Майлса, мне больше всего нравится первый. Бро, выйди на связь. Стас, обязательно отвечу в личке, потому что пока просто не видел. Я отвечу в личке, Стас. Спасибо всем, кто скинул. Можно я выйду за твоего сына замуж? Я пока не планирую детей. А, встречу в СПБ как-нибудь. Да, СПБ встречи пока далеко. Вообще, я думал эту встречу ну сделать. Спасибо, спасибо всем за донаты. 6 рублей. Да, 6 рублей. Это, блядь, заебись. Короче, вот. на карте осталось. Да похрен. Ничего страшного. Это, да, конечно, молодцы вот, спасибо. С Питером, блин, сложнее. Вообще, это, ну, встреча была чисто земляками, видите. Мне просто писало пару человек, которые хотели увидеться в Волгограде. Я как-то выходил в эфир и звал всех бухать а, на Спартановку. Вот, а пару человек хотели подъехать. Они мне стали писать, и я такой подумал: типа, блять, а что мне собирать там одного, второго, третьего, если могу сделать какую-то общую встречу, где могу со всеми вместе увидеться? Соответственно, я это и сделал. Любишь кофе? Да, люблю кофе. Кофе, мой друг. Виталий, тебе Димас-то поебалу заехал. Нет, он только сказал. С кем общаешься из команды смоки да, Блин, со всеми как-то общаюсь и не общаюсь не то чтобы прям как-то лучше всего но больше всего по общению нравится энрейдж он очень веселый парень если ни разу пока что не бухал но я с ним забухал слушаем мой трек вы как и дал окей чувак послушал а кстати ребят спасибо хотел сказать после батла святивови как многие писали я дохрена кому сейчас не ответил, к сожалению. Как будет время, обязательно не обижайтесь. Обязательно отвечу. Кого друзья не добавил, добавлю. Просто сейчас было очень мало времени. С кем ты сезона больше других общаешься? Да со всеми одинаково, в принципе. Ну и своей командой имею в виду. Со всеми одинаково. Челка челка, как у Гитлера, до да пиздец отросла, братан. Жестко. В москве обещал в москве ну сейчас тоже сложно я проведу встречу это будет клево но пока точно сказать не могу когда. последний раз инсайд для тех кто пришел в Волгограде пятый сезон трущоба ты рэпер придешь всех разъебешь потому что там призовой 50 тысяч рублей для участия снимаешь вот так вот ставишь камеру хуяришь короче заявку а вон там на минуту на минуту или максимум на две я точно не знаю регламент регламенте или пост кто хочет участвовать вот и короче Хуяришь заявку с панчлайнами на минуту, сдаешь, приходишь на отбор, разъебываешь к хуям. Это будет самый интересный сезон с дохуя фишками, пока я их не скажу. Они будут, их будет много. Разъебываешь всех, забираешь платишок, красавчик. Вот. И 30 сентября, если ты свободен в это воскресенье, ты 5 в 5 вечера подъезжаешь к Европе Сити Мол, и мы с тобой увидимся и тусим. Остановка в СПКО. Здорово, Трущоба, здорово. Я заболела, блин. Я, кстати, тоже болею. Ой, спасибо, не спасибо, что Хочу в ЛГ теперь. Блин, ну тут не теперь то чтобы прям, Не то чтобы у нас в ЛГ прям так все хорошо, на самом деле. Я когда приезжаю в питера Волгоград, тут охуенно отдыхать, короче. Прям вот охуенно. Да Ты спартанов? Нет. Или Ты ли спартановки, ли? да, со Спартановки. Что там с баром? Я не в курсе. Мне кажется, его расширяют рядом. Чико Де Ну, это Леодель, но ну, я ее называю Вот. Так Вот. сейчас вниз долистаю, ребят. Где релиза Мэн пока с треками сложно. Кстати, небольшой инсайдик. Я с одним своим корешем, которого зовут Тимур. Вот, очень хороший звукорежиссер и битмейкер. Скоро мы выпустим релиз минусов. Поэтому, если кому-то интересны также инструменталы, мы их подготовим. Я думаю, в течение месяца, ну точно, выпустим релиз минусов. Просто мы, мы с ним пишем дамки. а он пишет, я пишу, у нас есть наброски, мы что-то подзаебались, хуяли только треки и, сделали, и подумали, что бы нам не сделать релиз минусов. Поэтому, если кому интересно, тоже заходите, слушайте. И будет отлично. Да, дальше треки будут этап самый лучший был блин в каждом этапе есть свои охуенные баттлы. в mm -hmm. четвертом в четвертом тоже есть и в пятом они будут и в шестом они будут а финал какой будет вот, Вообще. Хорошо, будет да все уж все уже отсняли ребят просто да. все уже канал где okay. будет сходка европа сити мол остановка цпк у главного входа 30 сентября 5 часов там будет всем спасибо кто Залетаю в нашу лучшую беседу почаще. Блин, я стараюсь отвечать. Ниталь, батл огонь. Спасибо. Спасибо. Спасибо за батл огонь. Надо бы подумать, что -нибудь. Не болею выздоравливать? Да я почти выздоровел. Я в Питере был, короче, и когда уезжал, был дождик, а ехал обратно на поезде, и что-то прям в поезде меня неплохо так накрыло еще. Сколько у тебя обычно загружен тень вчера? Ну, блин, по-разному. Вчера, например, я охуенно поебаловала. Прям отлично. Посмотрите, фильмец называется «Жмот». Это французская такая комедия, ну, не совсем, конечно, комедия, но, блин, мне очень понравился. Четвертый этап уже был, да, четвертый этап был. Вот сейчас пандропал как инкубатор в одних ветровках, потому что это злые голуби, чувак. Это просто злые голуби. Это злые голуби из ВЛГ. Вы, вы, вы. Скорый финал. Пока точно не знаю. Какой батл лучше четвертого этапа? Блин, пока не скажу. Мне четвертого этапа дико понравилось два батла. Два батла были очень крутые. Сейчас из третьего выйдут, выйдут еще крутые батлы. Я сам жду один батл. Из третьего этапа, пока не скажу какой. Я, блин, репостну его точно. Из-за одного... Человека, то есть с одной стороны будет дико охуенно, но мне вживую это, я не видел это на видео, мне вживую это дико понравилось. Почему закрыли 17.03? Я не знаю. Я не знаю. Казахстан, Казахстан, привет. Киев, Киев, здорово, эти голуби злые. Не все из ВЛГ. Да я знаю, что не все из ВЛГ. Я говорю это тем, кто с ВЛГ. Всем, кто с ВЛЭК. Привет-привет, Казань. Неужели Маккор? Батлы выходят два раза в неделю, но среда-воскресенье. Сейчас быстро все начнет выходить. Кстати, как вам встреча нашей злой голубины команды? Я охуел, кстати, когда тут -то, тогда пришел Легалайс. А Окси умеет удивить. И башня всех на бафл, спасибо. Дурнас, привет. Нравится Мирон как ментор, да. Мирон умеет мотивировать. Долго рассказывать минут на 20, конечно, чувак. Кстати, минут на 20 тогда меня спрашивали не только про никнейм, я не помню. Блин, может тут есть человек, который задавал вопрос, а почему Дио, а не, почему Династ? Там была какая ситуация? Там меня спрашивали именно про группу, то есть Наста, то есть как появилось, как все это зарождалось, и там уже был конец эфира, я такой, блядь, долго, короче, рассказывайте, как появился никнейм, и как появилась группа, что-то в таком роде, роде. Я сказал, и в итоге забил хрен на этот вопрос, потому что оставалось мало до эфира, и сказал, типа, блядь, это рассказывать минут на 20, и эфир уже закончился практически. Старатор написал, что из-за недельно будут выходить теперь. Да, Почему? Ну не, еженедельно буду да выходить два раза в неделю баты, два раза в неделю. Очень дикий династ. династ. дикий. Распродуктивная встреча. Ну да. Мне дико не понравилась, кстати, встреча с Моки в этот раз. Ну даже не из-за Окси Шопа. Не, кстати, они очень круто постреляли. Я бы в тир сам бы сгонял, пострелять охуенно. Вот, а так, блин, не знаю, по-моему, на то скучно было. Ну типа такое. Ну, зашли его Оксишок. Ну, поели, типа голубей. Жак не пришел. Ну, кстати, Жак не то, что пришел, это заебись, кстати. Любимые животные, кошки или собаки. Да блин, и эти, эти. Меня, кстати, как-то рацапнула собака. Это был пиздец. Это вот кого кусала собака, сколько все меня пил? поймут. Я не, блин, я не помню, сколько я не пил. Ну, полгода, больше, чем полгода полгода. точно я не пил. Я дико боялся, думаю, блядь, сейчас 40 уколов в живот. Нихуя оказалось, что там делать не 40. По-моему, то ли 7, то ли 9 уколов, по-моему, делают всего. Может, чуть больше, уже не помню. Но это было дико неприятно, потому что я не бухал. Да, я сходил побегать, и в итоге меня догоняла собака, цапнула меня за икру. Я просто такой иду, иду в наушниках такой, иду, у меня все заебись, ну и рядом бегает какая-то собака. Я такой, ну бегать, что-то там гавкает, играется, все такой, да ради бога, она меня за ногу хуяк. Я такой, здрасте, блядь, ты думаешь, ты что делаешь, дикая мразь. Я развернулся, въебал ей по носу, она съебалась. Ну не по понусу, короче, попасть я, дико охуел, короче, просто сзади она меня за икру, за икру короче, цапает я такой, блядь, я понимаю, что она меня укусила, я разворачиваюсь, хуярю ее, такой просто прихожу домой, обработаю перекостью, смотрю, у меня вот эти вот следы от зубов, я такой, заебись. Здравствуй, бешенство, здравствуй, уколы. Ну, короче, вообще не по кайфу, когда кусает собака. Она не сильно цапнула, но, блядь, пиздец. Раз, раз, раз, класс, класс, класс. Вот, вот, да, вот эти вот таксы, пиздец. Такс, так. -то. Как оцениваешь свои шансы на победу в сезоне? Да, блин, сложно сказать, 50 на 50. Любой может собраться и сделать охуенно, разъебать меня. Я могу кого-нибудь разъебать. с собакой был Браги. Браги, кстати, очень клевый чувак в жизни. Мне не очень нравится, как он батлет, но в жизни клевый чувак. Кстати, Браги очень круто сделал с Пьемом, я не ожидал. Я думал, блин, сейчас выйдет Браги против Пьема, опять вот это вот и сперма и прочее и прочее нет кстати он сделал довольно прикольно мне понравился батл пьема браги и то что браги сделал именно так как он сделал молодец на битах бы побатлил блять с удовольствием я очень надеюсь что когда нибудь либо на версии либо у нас на фрешбладе сделают батл на битах это будет интереснее разнообразнее я бы на битах охуенно посмотрел бы как джон батл джон бы убил всех нахуй на битах джон убийца с Бэтбойс охуенный момент. Бэтбойс. А мне как бы? Как там это? А, Что-то Мы же команды. Я не мог один называться Бэтбойс, это было бы странно. Реально странно. А, как считаешь, это проблема, что в сезоне абсолютно нет конфликта между участниками? Блин. Ну, кстати, реально. Я не знаю, чтобы были прям у кого-то такие жестко натянутые с кем-то отношения. Ну чисто это уже спортивный какой-то интерес, ну немножко это отвлекает, у меня есть такой минус, я считаю это минус, если я к человеку отношусь, ну в жизни хорошо, то у меня возникают проблемы с ним на батле, я не могу вот наигранное как-то начать бычить на него, либо за что-то злиться, вот это будет на одном батле увидите, потом я прокомментирую эту штуку, это сложно сделать, поэтому ну кому-то это мешает, кому-то нет. Можно поймать вайп охуенно на батле и агрессивно выдать просто хламин. Опять же, это спортивный интерес. И просто вайп под батла, кому нравится батлить, они это понимают. Вот, у меня два раза в моей жизни были батлы, когда я реально плохо, very, very плохо относился к оппоненту, Но они были на Трущове. И там я был реально, ну, настроен прям прийти и разъебать нахуй этого мудака. Два раза такое было. Как тебе трек тигров из первой встречи не понравился. Никто не понравился. Привет, как считаешь? Если был бы в команде Смоки, спал бы по-другому? Думаю, нет. Нет. то после батла ко мне не подходил. Мне кажется, ему было похуй на меня абсолютно. Кому в команду хотел изначально? Реально, не выбирал. Реально, не было какому то предпочтения, кому пойти из команды. Макса на батлах вот Джон летает для нас, может быть, по -моему. А, Макса на битах, а почему ты не можешь представить Макса на битах? На BPM, мне кажется, очень хорошо бы смотрелся Джон, 100%. Казахан Рейдж сделал бы на битах, интересно, я думаю. Тот же самый Майлз на битах, я думаю, неплохо бы залетел. А, кого еще выделить? Мне кажется, мне, мне бы было интересно, чтобы Микси сделал на битах, потому что я слушал треки Микси, вот, и мне, например, дико интересно посмотреть на битах именно микс. Вот именно интересно, что бы он сделал. Неважно там 140, там, или, блин, бит помедленнее, это неважно. Вот я бы посмотрел, что сделал бы именно микс. Пандропов, блин, да Пандропов бы вышел синькой, в стиле пьяного мастера до всех. Разъебал бы. Летая на битах. Летая на битах прикольно, я слушаю треки летая. Последний у него ничего только У Лета есть такой стиль, вот немного джазовый. Спокойненький такой. Можно послушать. Я музыку слушаю часто под настроение. Поэтому у меня дохрена любимых и группы и исполнителей музыки, не только в рэпе. Но мне кажется, наша бы команда на битах и бы сделала, кстати. на да кто у них на битах реально может? Ну, n Miles, возможно. <coughs> Витя. Блин, ну, хрен его знает. Спасибо за донатик. Вот, э, блин, кто еще? Ну, Парагрин, хрен знает. Я слушал треки Парагрина давно, я не знаю, может, он сейчас что-то что-то пишет и мог бы сделать на битах. М -м, как мотивирует Мирон? Небольшой пример. Это будет секрет. Но Мирон, кстати, отлично мотивирует. Вот, батл... Подожди, Виталь, ты вот батл под биты и треки, это разные вещи. Ну, блин, конечно. Я не писал батловых треков, Достаточно давно, кстати. Но ну, я не очень люблю батловые треки какие-то десовые. Ну, типа, знаете, как раньше модно было, вот, олдфаги поймут, ты просто пишешь трек панчлайнами, короче. Такой выходишь, такой, знаете, вот, после оптик раши все вот это вот пошло бифы, бифы, бифы на битах. Ты просто выходишь и хуй хуесочешь абстрактного врага, такой, да ты чё, да я вот такой крутой. Ну, это такой рэп-презент получался. Вот, я сам писал такие треки давно, но это дикая хуй там, мне кажется. Сейчас до сих пор есть такие рэперы. Которые это делают, поэтому, блять. Это разные, конечно, вещи. Разные. Когда ты батлишь и пишешь треки. Я, например, не очень люблю, блядь, э, в треках кого-то задевать. Мне кажется, треки это все-таки музыка. А батлы это батл. <связанное> У тебя группа ВК есть, да, чувак есть. Зайди на странице, там все видно. С холосом не хочешь побатлить снова? Да нет, не хочу, зачем? Я к Костя охуенно отношусь на битах тоже заебись сделал. да я порвал бы их нахуй на битах. Кстати, Скиллет слушаешь? Сейчас, кстати, нет. Я слушал Скиллет в году 2012-13, причем очень недолго и совсем немного треков. Что происходит с Микси? почему он начал сливаться? Он не начал сливаться. А, насчет батла с Сойером, мне этот батл не понравился. А, в Миксе была очень плохая подготовка. У Сойера был хороший текст, кроме части и про МВД, и про Машнова, то есть вот, вот это вот все. У Сойера был неплохой текст, но, блядь, чувак, МВД, нарыть там что-то с МВД, так это подавать, это, ну, пиздец. Мне дико не понравился этот батл, потому что у Сойер... Блядь, то запинал, то нес какую-то, ну, по мне, чушь, ту же самую МВД, типа, ну, блин, не знаю. Я когда готовлюсь к батлам, я там просматриваю стенку, там, не знаю, может быть, инстаграм, еще что-то. Прошлые батлы оппонента. И этого достаточно. А когда ты начинаешь прям рыться, копаться, ну, каждому свое. Мне это не особо нравится. Это какое-то, ну, уже, блядь, какое-то следствие, а не батл-рэп получается. Всем привет, кто пришел. По-моему, Сойер вырос в прошлого баттла, он просто злой, злой пиздец был. Не, может быть, у него к Микси такое отношение, поэтому он сделал такой баттл. Но мне это баттл особо не вкатило Макс, Макс еще соберется, я верю, Микси Микси разъебет. Просто с Сойером вот так вот, к сожалению, получилось. Чувак, втащу тебе, если сезон не возьмешь. Блядь, окей. Давай забьемся, давай забьемся на Приедешь и втащишь. Но нам помимо встречи с командой еще. Виделись, да, виделись на BMFST. Кстати, кто был на BMFS, если такие здесь есть, это было охуительно. Просто, блядь, пиздатенько. Особенно слайм под Локи Мина. Блять. А, я ни разу не слышал до этого вживую локи. Это было дико охуенно. Еще мне очень понравился Томас Марс. Вот, ну, два самых ярких выступления, которые я видел. Ну, соответственно, Банес. Хотя Банесса, блин, я половину пропустил. А? Про Окси ты ничего не сказал. Да Окси, само собой, блин. Я ты думаешь, я их удивлюсь и скажу, Окси сделал пиздато. Они такие. Да ладно! Да ладно, Окси, прикинь, Окси пиздато сделал. Хрена себе. Приезжай в Могилв, бухнем заебись, блядь, чувак, далеко. Так. Вы до конца на Венфесте были. Практически до конца. Да, Тебе не холодно, свои тонкой ветровки? Ну, у нас не так ветрено просто. У нас, в принципе, вот нет, сейчас погода нормальная. Да 10? Спасибо за донатик, спасибо за донатик. Ну, градусов 10, нет, ветровки не холодно. Не, я в кофте еще. То есть там. Да. Я не только ветровки. В майке было бы холодно. Я что тебя лучше? Конечно. Если включить мои старые батлы, мне кто-то писал в ВК, типа, чувак, ты же на опыте, у тебя там, блядь, чуть то там. меня, меня кто-то насчитал, короче, 25 батлов, Где? И я такой, ч? У меня 25 батлов, ну, вы ч, ебанулись, блядь, типа, серьезно, хрена себе. Но ну, сколько на трущобе был у меня батлов? Отбор, потом с Фаустом, потом два на два был батл, потом батл с кости. Там был вообще не на трущобе, а там на единоразовое какое-то мероприятие на Хэллоуин, по-моему, мы с ним дикую хуйню там сделали, угорали больше. Это четвертый батл, потом... Потом, да, Харлес пятый, и финал, соответственно, шестой. Потом со батл. Ну вот, получается, это был 2014-15 или 15 год, то есть в этом промежутке у меня было, получается, 6-7 батлов. А мне кто-то насчитал там 25, типа, блядь, чувак ты на опыте, такой... Была бы у меня двадцатка, было бы, конечно, заебись. Хреново... В чем я сделал хреново, я остановился в батлах и не батлил до ФБ, получается, года 2-3. Вот так. Соответственно, проебал скил, я очень мало следил за батлами. Я начал следить за батлами, когда узнал про четвертый сезон Фэшблада. То есть заново пересматривать какие-то старые батлы, новые батлы, узнать, узнавал о новых площадках и так далее. Вот, когда тур. Когда армия.. Что? Ну, Подъезжаем армию. Армия уже не по мне. Что за кофе? Что за кофе? Че что знаешь? Это обычный кофе. Тогда турка до да армия. Я не собираюсь в армию, чувак. Меня в армию, к сожалению, не взяли. Окосить А косить от армии плохо. Ну хотя кому как. Но я за армию не очень. И еще раз, те, кто только пришел, я не знаю, почему закрыли семнашку. Вот, э, Димасту ты после батла мы не говорили, не трогал он меня, не бил, все в порядке, потому что, мне кажется, ему было поебать на меня абсолютно. Вот. Кто в Волгограде, пятый сезон трущобы, приходите, участвуйте. Встреча в Волгограде 30 сентября, в воскресенье, 5 вечера, Европа Ситимова. Кому не жалко донатики, вон номер карты закреплен, Сбербанк, всем буду рад. Да, фармонт лучше батл МС нет. Точно не лучший. Батл охуенный, спасибо. С Бови реально это сейчас, ну, мне нравится этот батл Что я сделал, и что сделал Витя. Конечно, у нас были дикие запинки. Я скажу, в чем мы с Бови оба долбоеба, мы стояли в кофтах, а там было дико жарко. Просто пиздец, потому что, блядь, ты уже читаешь, и там душно, там жара, было дико жарко в Питере, а я стою в кофте, у меня под кофта нету майки, соответственно, мне, мне не снять кофту. Че я, блядь, голый буду батлить вот, ну, не голый в смысле, блядь, стоять там дрящом и выебываться. Вот, и Витя тоже, я просто смотрю на него, как он потеет. Я сам стою, потею, потому что дикая ебучая жара. Блядь, не было бы этой жары, мне кажется, мы бы еще лучше сделали. Жалко, батл не, су... не судил сойбой. Бывает. А, Динас после ФБ. Есть план, уйдешь в музыку или будешь батлить? И уйду в музыку и буду батлить. Я не понимаю, как можно разделять батлы и творчество. Ну, типа, ну окей, вот, и просто батл МС, ну, как бы, классно. Если ты хочешь быть батл МС, старайся стать одним из лучших батл МС, это типа клево, но забывать при этом про треки, потому что есть такой стереотип, причем очень тупой стереотип, на мой взгляд. Типа, если ты батлишь, то ты плохо делаешь треки. А если, короче, ты плохо батлишь, то ты хорошо делаешь треки. Типа, ты выбираешь что-то из двух. По мне, это, ну, дико какой-то порожняк, не знаю, можно все совместить и сделать клево. Я говорил, Витя обои, все должно быть от души. С этим я согласен. Зачем мне баттлить с Оксиком? Гоу вас новая версия, да гоу. А, батл с Ноином будет выглядеть, будто друзья выбрали одного персонажа в Мартл Я не знаю, чем он похож с Гнойном. Наверное, напишите мне кто-нибудь, чем он с Гнойном похож. Я не шарю. С кем бы фитанул. А вот этот секрет. Там будут фиты, но пока не скажу. Как он вас мотивирует? Ну блин, вы встречу смотрели? Смотрите встречу. Там очень неплохая мотивация. А, что там, а кто следующий будет тобой убит? Я не скажу. Еблом вы, похожи ну хрен его знает как слепнут относишься. чувак, кори, Тейлор, бог, почему у вас полно куртки одинаковые? да блин, заехали мы как-то в один и тот же Рибок на одном и том же лимузине и взяли по одной и той же куртке ты, что, что, что, ты можешь питануть с ноунеймом годным или ты <laughs> Блять. жалко Фейма, блять что Вообще, я пишу фиты только с теми, кого знаю и хорошо отношусь, ну, в плане творчества. Поэтому неважно, ноунейм ты или ты там звезда, если, ну, мы с тобой не знакомы как-то, я не понимаю, зачем делать фит. Не, если ты делаешь годно, делаешь что-то интересное, что-то совместно может получиться прям пиздатенькое, я запишусь вообще как бы, базаром. Ну, не... нет, не похоже с гнойным, правильно за бой спасибо хочу, память. хочу стереть память теперь смотреть батл с боя Не, крутой батл видите кстати молодец третьим раундом я охуел с него я думал блин какой у него раунд будет самый пиздатый, я думал что он охуенно сделает первый вот на первый я считаю в первом раунде мы были примерно наравне со вторым второй мне кажется у меня был интересный опять же из-за схемы просведения но, блядь, третий 20 минуток Жиза про Виталика и Витю. Круто. Круто. Поэтому ты похож на Володю Котдорова из порнофильма. Из порнофильмов. Я не знаю, кто это, кто это такой чувак. Это я без понятия. С кем с командой лучше всего общаешься? С командой, чувак. Как больно прыгать. Я как больная прыгала, когда досмотрела батл. Зачем? Зачем прыгать? Не было рамсом с Димастой. Не было. Рамсом с Димастой. Разукаря было круто. Спасибо. Что там с баром? Я не знаю, что там с баром. Порнофильмы. Блин, слушай, я не знаю порно группу порнофильмы. Скинь послушать мне в личку знаешь группу порнофильм мне аж интересно стало еще там на кого-то я похож Скинь послушаю я что-то таких не слышал новый альбом аминимум да кстати крутой мне очень нравится трек нормал он такой какой-то блять светка камиказа очень крутой альбом еще мне дико понравился новый, новый альбом бамблбизы он прям хорош планируешь еще учиться я учусь слушать порнофильм охуенный. Скиньте мне эту группу порнофильмов, я хочу послушать теперь, и теперь интересно. Я учусь в политехии в Волгоградском, ну, меня оттуда исключали, сейчас я восстановился. Я учусь в Волгоградском политехе на отделении автоматизации. Что думаешь о Suicide Boys? А новый альбом «Фейса» слушал? Да, ну блин, по мне что-то среднее. Но это стиль, это стиль. «Волгоград рулит». Е, чувак, Волгоград рулит. «Сводишь треки?» Я сейчас свожу максимум свои демки. Треки, я, кстати, я на заказ никогда треки не сводил. Я сводил свои треки, либо сводил с кем-то треки совместно из друзей. Вот, например, демку я недавно выкладывал в группе. Это мой друг Роман, у него сейчас своя студия в Москве. Вот, он прям двигает себя как звукаря неплохо, иначе да чем учится. Соответственно, параллельно мне рассказывают, что там сейчас интересного со сводкой происходит. Обычно мы с ним сводили раньше. Ну и когда была группа Наста, у меня был, почему был, есть в принципе, хороший друг и кореш Александр. Кстати, кому интересен Дипхаус, можете найти у меня в друзьях, я не помню, блин, название. Кто любит Дипхаус, Александр Гамма, у меня в друзьях, зайти послушать треки. Вот у нас с ним раньше была группа Наста, соответственно. Я, кстати, мы, блядь, кстати, надо ему написать, потому что я не помню, кто делал описание профиля того, про которого читал Микси, но ой, блядь, фу ты Микси, и Витя, но оно было дико угарно. Сука, ответь, ты слушал Тентансиона? Камон! Ты чё? Тентансион? Тентансион боженька. Это один из моих любимых исполнителей. И, блять, то, что случилось, я охуел в тот день. Как же Джонни Бой относится? Да нейтрально. Я рад, что он вернулся. Может, что-нибудь прикольное сделает. Я не слушал, кстати... А, нет, пизжу, я видел а, клип, не помню, что за трек, а когда он вернулся, один раз посмотрел, ну... Хрен его знает. А так, что у него... Я за ним просто не слежу. Поэтому пока не знаю. Эминем все еще лучше или уже в тени? Эминем — это Эминем. Поэтому, мне кажется, Эминем не может быть в тени. Потому что, блядь, Эминем — это Эминем. Но Камикадзе — крутой альбом. Ты сбегаешь вопроса «Лучший паттл-рэпер России?» Блядь, я не могу назвать одного. Кроме <смех> Нет, ну сама это понятно но блин лучше батл рэп ну я тебе не могу назвать одного человека мне очень нравится э, как тот же саймур батлет мне очень нравится как э, батлет пьем всяческие у всяческих есть неплохие батлы кого еще можно пример привести Deep э, Sense. очень хорошо разбирает оппонентов вообще -то, ну, то есть, назвать одного кого-то именно лучшего батл-рэпера в России, конкретно одного человека, я не смогу. Не хочешь забатлить Таджикистан? Таджикистан. А как же Хос? Хос, Хос лучший в мире, а не в России. Потому что он с Хоп, как я отмазался. Да не говорили мы с димас ты после батла. Стоит начинать с батл рэп или с треков. Чувак, какая разница, если тебе нравится батл, Ты любишь батл рэп, приходи и батли И пиши треки, если тебе тоже нравится писать треки. Не выбирай. Вот опять же, тот же самый вопрос, либо батлы, либо, батлы, либо треки, блядь. Да в пизду, ребят, какая нахуй разница? Можно и писать треки и выдавать клевые батлы на уровне. То самое сложное постоянно успеть это. То есть поймать не то, что баланса, а стараться делать хорошие, годные треки и, соответственно, батлы. Кто по твоему мнению заберет лям? Это сложно сказать. В батл-рэпе самое, что есть прекрасное, это непредсказуемость. Поэтому это сложно сказать. А где твои треки? Они есть в группе, можно зайти послушать. Слушал, слышал альбом типа Нет, к сожалению, нет. ЛСП нравится, не ЛСП клево. но мне больше, кстати, понравился Трагик Сити у них, крутой альбомочек. Мне очень нравится трек Канкан, -кан». ну и, соответственно, то же самое трек Тела, очень крутой. Лучший батл на этом ФБ несколько, один сложно выделять. в чем конфликт с Димастой был, у меня не было конфликта с Димастой. Я просто как-то на батле с Хосом старым а, даже не то, что упоминал его, как-то привел ситуацию в пример. А, Витя Бови на батле процитировал эти строчки, сказал мне их повторить. Я повторил, потому что они мои. Ко мне подошел Димасте, а сказал не улыбайся. Я постоял, посмотрел. Ну, типа, все. Вот есть конфликт. Димасти похуй на меня. Чем со мной разговаривать? Зачем мне нужен Димасти? Спасибо, спасибо, спасибо. Кто только пришел, всем привет. И еще раз важное объявление на сегодня. За поддержку на батле спасибо. Всем в личке отвечу. Кого не добавил, друзья, добавлю. Спасибо, что поддерживаете. Очень рад, что понравился батл. Вот, в Волгограде, если ты батл МС, приходи на пятый сезон Трущобы, который стартанет. Потому что призовой фонд, блядь, 50 тысяч рублей, а для Волгограда 50 тысяч рублей, хуеть, блядь. У нас у средняя зарплата, ну, пятнарик, наверное, и то, блядь, пиздец. Да. Вот, поэтому 50 тысяч рублей за Рептор, блядь, чувак, охуенно, по-моему. Даже если, если, если даже с финалистом поделишь, у тебя все равно 25 тысяч остается. М -м, нормальная тема, поэтому приходи, участвуй на пятый сезон трущобы. Лучшего проекта в Волгограде. И не спорь, не спорь, лучший проект в Волгограде. Все, нету других. Вот, а дальше, 30 сентября, воскресенье, если ты с Волгограда или с Волжского, и ты свободен, тебе нехуй делать, подъезжай в 5 часов вечера, остановка ЦПКО, у Европы, сити-мол, главного входа мы встретимся, это не фан-встреча, нет, мы просто с тобой встретимся, без лишнего пафоса, сядем куда-нибудь, потусим, пообщаемся. Потому что, кстати, вот еще причина появления вот именно вот, вот такой встречи, мне дохрена пишут, да, интервью, расскажи вот это вот, то то-то-то-то-то, я не особо люблю интервью, потому что это обычно какие-то стандартные вопросы, а как ты, вот, вот как ты пришел, короче, в батл-рэп? Ну, понравилось, пришел, короче. Часто стандартные вопросы, вот, а живое общение, нормальная встреча, по-моему, это самое лучшее интервью. В ВК добавишь, добавляйся, добавлю. И кому не жалко, те могут донатить, и все будет отлично. Вон там номер карты прикреплен, у кого Сбербанк, кому не жалко, можете донатить меня зовут день рождения, поздравь меня с наступающим. Вообще-то не поздравляю с наступающим, но с наступающим. Доброе утро. Сорвал бы головку. Давай, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас мы вопросы. Был на концерте Рики, он сказал, что ты крут, крутой. А нет, к сожалению, не был. Я не в Питере, я сейчас живу в ЛГ. Поэтому я пока что не в Питере. В ВК добавлю, добавляйтесь. Династоп, плюс за тебя, давай делай ветер. Ветер? Окей, чувак, спасибо. Сделай ветер. А, как насчет батла с гнойным? Зачем он мне нужен? Покажи Сашу. Саша болеет. Саша, мы все заболели, пиздец. <coughs> Самая жесткая ⁇ это ангина. Ариночка, привет. Не болейте ангины никогда. За батл в будущем подбитый Су до больствий. Я очень хочу, чтобы ввели формат BPM на Fresh Blade. Ну, типа, ну камон, ну одни окопальные батлы, это, конечно, круто, но когда их дохуя.. Uh, Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers хочется и под битвы побатываются. Мне, блядь, завтра в школу идти, я еще пал чувак сочувствую. Вот, у меня точно, шея длиннее, чувак. Чувак, длиннее спасибо, этого. Спасибо. Ты красавчик. Сашка поправится. Мы выздоровеем, все окей, я уж почти долечился. Не курите, ребят, курение это плохо. Я пока бросить не могу, из-за этого страдаю трачу бабки на эту поеботу. Почему, Динас, 20 минут рассказывать, чувак, -мо. Это, блядь, долгая история. ангина пиздец, прикинь, как это болеть ангиной с такой длинной шеей. Блять, долго лечиться. Спасибо, выздоравливаю. Четыре года уже не курю, красавчик. Скинь сотку на пиво, ебал мне пишет Дима Скотч, ибо". Дима Скотч, слышь, вы знаете, кто такой Дима Скотч? А кто из вас знает такого рэпера, как Дима Скотч? Я вот такого не знаю, по-моему, это какой-то такой себе. интересный чувак он пишется в тюзе. <смех> тюзе"? В, тюзе". тюзе". тюзе". тюзе в тюзе? В тюзе. Ты же говорила. Или в дюзе. Где ты пишешься? В тюдсе там или в тюзе, блядь, где <смех> ты там пишешься в студию, нашел там. Какие сиги куришь срочно. ЛД компакт. Я к ним привык. Поэтому курю только их. Очень сложно курить, кстати, разные марки сигарет. Это пиздец. В ЛГ Респект. Вы Ты в роторе играешь? Чувак, красавчик. Ротор У тебя фиг а, с ним был, а ты про Диму Скотча? В дюце, в, дюце не в дюце. А, блин. Ну, в пишется, я больше не буду писаться с Димой Скотч. Пацан пишется в дюце. Это же, блядь, вообще жестко. Изи, когда ты нищий стреляешь у всех подряд. Ну да, это же за... И нас-то красная шапочка. Ну, может быть. Че, по бабкам после батлов? Всем привет, привет, кого не видел еще а, раз. Да-да-да, да, да, да. Нормальный панчлайн. Блин, кстати, Витя Бови молодец. Я хотел ему написать, что он молодец, но я скажу это здесь. Витя Бови молодец. Хороший база. Куда ты денешься, не пишет Дима честь, блять, честно, Кимы, вот так вот денусь. чувства когда ты не доворачивай пока не хочется помочь такого кто блин спасибо пьем фаворит пьем фаворит по-любому клевер твой плазит пир сохрани обязательно я не успею сыграть в клевер <клевит> <клевит> да ты не успеешь сыграть в клеи а, что по музыке слушаешь блин очень очень очень много всего я слушаю музыку под настроение из последнего, что слышал крутого, это альбом Камикадзе, его имени и альбом Бабл Бизик. И Пионеры Пыльной Радуги. Альбом мало. Мне прям заехало. Сколько готовился к батлу с Бови? Сейчас тебе скажу. Дней 9, максимум 10, по-моему, где-то так. Обычно на подготовку, ну максимум на подготовку уходит 2 недели. На 2 недели еще ни на одного оппонента у меня не уходило. Обычно это, ну, дней 8-9, вот так я дико не люблю готовиться к батлу, вот есть такой один момент, потому что я все время сижу дома, и это пиздец. Самое вот, что хуевое в подготовке к батлам, это когда ты сидишь, блять, дома, в ебаных четырех стенах, которые на тебя тупо давят, и ты такой, блять, блять, батл рэп, нахрен. Это жестко. И вот так вот неделя, там плюс-минус два-три дня, и потом просто выучиваешь этот текст, едешь разъебывать. Трек Блад, крас классный, респект, бро, спасибо. как батл Дани, и Палма, да все охуенно. Я жду один батл вот сейчас третьего этапа. Мне дико понравился, как сделал один чувак. Ну, вживую было охуенно. Я не буду пока говорить, кто, без спойлеров. Но вживую это было очень классно. Я надеюсь, на видео тоже залебись. А текст сколько пишешь? Я же говорю, от недели до 10 дней. Где-то так. У нас осталось 2 минуты. минуты. Поэтому, ребятки, всем спасибо. Еще в эфир я выйду где-то через неделю-две. Поговорим с вами. Поэтому, если ты с Волгограда на пятый сезон, на пятый сезон Трущева Батла, приходи, участвуй, выигрывал 50 тысяч рублей. 30 сентября в 5 часов вечера, воскресенье, если ты свободен, подъезжай к Европе Сити Мол, на остановках ЦПКО, центр Волгограда. И если ты с Волжского, тоже приезжай, если тебе нехуй делать, мы с тобой увидимся, пообщаемся, все будет классно. Кому не жалко донатики, всем спасибо, кто задонатил. Люблю вас, сердечки, все окей. И спасибо всем за поддержку. Всех в ВК добавлю, постараюсь им ответить. Вот. Светка, Светка, напиши мне в личку. Мы уже с тобой так и не увиделись, поэтому напиши мне в личку, пока вы Как альбом Кизару? Кстати, пока не слушал еще. Спасибо за эфир, всем спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Почему сенашку закрыли, не знаю. А с Демастой после батла разговоров не было, потому что, мне кажется, ему поебать на меня. Еще раз это протранслирую, чтобы не спрашивали. Отвечай в инсте. В инсте не отвечаю. Поэтому в директ можете написать. писать. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, Всем спасибо. Поэтому кто, кто с Волгы, кто с Волжского, 30 сентября, в 5 мадафака вечера, Европа Сити приходите по тусу. Сентину, привет. О, привет Сентина. Знаешь про новую батл-площадку батл в Волском? Нет, не знаю. Здоровляюсь, спасибо, Свет. ВК отвечаешь.